Давненько ничего не записывал на канале, меняю свой подход. Поэтому сейчас начну с роликов, которые ну, помогают зарегистрировать какие-либо кошельки. Это блокчейн, эфир, метамаск и прочее. Как зарегистрироваться, например, на Binance. И там еще достаточно много интересных роликов. Первый ролик это регистрация кошелька блокчейна. Привет, на связи Евгений Вишняков. И сейчас я тебе хочу показать, как зарегистрировать кошелек блокчейн. На этом кошельке ты можешь хранить такую криптовалюту, как биткоин, эфир и биткоин кэш. Итак, все, что нам нужно, это в Яндексе написать по-русски блокчейн. Выбираем. Выходит сайт блокчейна. Обязательно сохраняйте ссылочки потому что много сейчас мошенников и фишинговых сайтов, поэтому не попадитесь. Это когда сайт абсолютно похож на настоящий, но только когда вы вводите логин и пароль, все эти данные уходят мошенникам, они заходят на ваш кошелек и благополучно ваши денежки списывают с вашего счета. Жмем регистрация, вводим адрес электронной почты, которую хотим зарегистрировать, вводим логин и пароль, Подтверждаем логин и пароль. Ставим галочку «Я прочитал и согласился» со всеми условиями. Ага, говорит, что слабый пароль, поэтому добавляем еще сюда буквы. Создать свой кошелек. Пишет, создание кошелька прошло успешно. Сохранить пароль. Жмем. Ну, я нажму сохранить. Нам говорят, подтвердите свой адрес электронной почты, чтобы защитить свою учетную запись. Поэтому переходим на нашу почту и то письмо, которое пришло, там переходим по ссылочке и подтверждаем нашу почту. Вот это письмо. Заходим. Вот нам говорят «Подтвердить ваш электронный адрес». Нажимаем «Да, это моя электронная почта». Все, наша почта подтверждена. Обязательно сохраняйте номер кошелька. Номер кошелька никому не показывайте, никому не давайте, потому что это только для вас. Я завожу такие текстовые документы и просто сюда скидываю номер нашего кошелька. Вводим пароль, который мы только что зарегистрировали и нажимаем «Войти». Итак, вот мы зашли, авторизовавшись в наш кабинет. Здесь мы видим наш баланс в криптовалюте, то есть это Bitcoin, эфир, Bitcoin кэш и Stellar. Также, видите, новая здесь появилась USDT Pax. Что это, я пока не знаю. Здесь можно посмотреть, что у вас бумажники, аппаратные средства, то есть они достаточно много нового ввели. Итак, самое главное, что нам здесь нужно. Вот наш баланс 0. Чтобы завести сюда криптовалюту, то есть купить биткоин, нам нужно нажать кнопочку «Получить». Нажимаем. И вот наш адрес кошелька, на который нужно отправлять криптовалюту, то есть биткоин. Жмем «Копировать» и вставляем в файлик. чтобы не потерять все и сохраняем его. чтобы кому-то отправить нажимаем просто кнопочку отправить вводим кошелек того человека кому хотим отправить здесь нажимаем сумму в долларах либо в криптовалюте и все больше ничего не нужно так и самое главное по безопасности заходим в центр безопасности Адрес мы уже подтвердили. Обязательно включаем двухэтапную верификацию. Нажимаем активировать. И на телефон скачиваем себе программку для активации. Все очень просто. Также обязательно фразу для восстановления доступа создаем. Это у нас будет 12 фраз. Давайте посмотрим. Если это уже сделали, есть еще расширенные настройки, но я этого не делал, я сделал только основные. Ну Вот так вот просто мы буквально за несколько минут создали свой биткоин кошелек. Ничего сложного здесь нет, поэтому всем спасибо, до связи, пока-пока.